Народ, всем привет, это канал Водовый Стрим и ведущий Аниглятор. Сегодня хотел вам показать кое-что очень интересное и немножко эксклюзивное. Это новый оперативник Плут и всю его ветку раскачки. А также хотел показать две новые модельки на Оперативника Барда и на Оперативника Комар. Посмотреть, какие же они все-таки красивые получились. Хотя все это на вкус и цвет. Но самое главное, что даже если вы купите этот скин и он вам не нравится, для того, чтобы Оперативник приносил доход, не обязательно его одевать на себя. Достаточно просто иметь его в коллекции И все, оперативник в любом случае Будет приносить доход по деньгам и по опыту Не забывайте Что хотел бы сказать в первую очередь Во-первых, у нас можно посмотреть на автомат А545 да? а у нас урон 18 Скорострельность 13, бронепробитие 55 Ну, в принципе, это все знаете, это уже было в посте Да, соответственно, по скорострельности мы Немножко превосходим Деда, у Деда по-моему 12,5 И ближе подбираемся к Рейну, точнее к шацу, у которого 13,3 Фактически как Шац. единственное у нас очень маленькая дальность стрельбы Обратите на это внимание, потому что у нас такая же дальность стрельбы Падение урона с дальностью будет, как у того же Деда А у Шатса у нас чуть-чуть ниже, вот здесь вот получается Но он очень похож на шаца или на Монка, если не ошибаюсь Сейчас видео не подготовлено, просто наговариваю, говорю свое мнение и показываю вам эту всю веточку Сейчас к этому вернемся, немножко отойдем дальше По нашей мобильности, соответственно, мы не, очень, мы не самый мобильный оперативник получаемся в нашей игре Если судить именно по розе ветров Далее, соответственно, у нас идет пистолет, у нас засветили его, да? И наша осколочная граната F1, которую я, как и говорил несколько недель назад в, в моем выпуске Калибровости Что эта граната будет именно у данного оперативника Далее наша способность диверсия, и многие там бомбят, многие спорят, как она будет засвечивать. Сейчас я все вам объясню и покажу. Смотрите, длительность у нас будет 60 секунд, время восстановления 35 секунд и стоимость применения 60. Это все естественно в топе. Оперативник бросает перед собой надувную мишень, имитирующую вооруженного бойца. Хватит бомбить, что он не шевелит ногами. Он и не должен шевелить ногами. Это же надувная мишень. Понимаете? Она не должна выглядеть совсем как человек. Это сразу должно быть видно. Это более по факту реалистично. Одновременно может находить только одна мишень. Любая вражеская цель воспринимает мишень как настоящего противника. Любые вражеские способности накладывают эффект метка, работать... а эффект метка работают на мишень. На противника атакующего мишень накладывается эффект метка, длительностью 5 секунд. Это к вопросу о том, как, мишень зас... как наша надувная мишень засвечивает. Если мы ее запускаем, она не подсвечивает противников, ни ботов, ни живых игроков. Но если кто-то из них начнет нашу мишень атаковать, на него автоматически вешается метка длительностью 5 секунд. Вот как это действует народ, все в принципе логично и сбалансировано. Давайте же перейдем немножко к нашей ветке прокачки, да, что у нас на каком этапе появляется. Так, личное дело. Каждого оперативника по факту появляется личное дело, да, и это очень классно, это очень шикарно, у каждого оперативника есть своя легенда, это добавляет немножко больше лора к игре. Единственный минус, что я готовил видео и у меня была своя легенда на одного из оперативников Но так как я не успеваю и они уже сделали личное дело под этого оперативника Мне приходится резко все переписывать и это занимает чуть дольше времени Ладно, переходим к нашей самой вкусняшке Первое, улучшение кучности и стрельбы в движении для штрамовой винтовки А545 Соответственно лазерный целый указатель Аспид Далее у нас идет увеличение базового запаса брони Это очень классно, это идет в самом начале Броня нам накидывается, это уже хорошо Не, не приходится долго ждать Далее на, на третьем у нас открывается способность диверсия, которую мы обсуждали После этого идет уменьшение заметности стрельбы и винтовки. Далее идет ручная осколочная граната F1 Изначально у нас их будет всего 2 Но с прокачкой у нас соответственно их станет уже 3 По поводу еще граната F1 У нас урон 100 С бронепровиваемостью 60 И радиусом поражения 5 метров Это на 1 метр хуже, чем у того же Рейна ну, реально, кстати, и урон больше, да, всего лишь что. Но это не максимально урон, который может нанести данная граната Сейчас мы к этому уже подойдем Далее, у нас после этого идет плюс один магазин Изначально у нас 4, всего у нас их будет 5 Кстати, по геймплею, блин, ну реально очень похож все-таки на деда Не на деда, да, блин, ну на медика Поэтому, если кто-то любит играть на медиков, на медиках То этот геймплей на этом оперативнике вам точно понравится Далее, после учения магазина у нас идет уменьшение стоимости применения способности действия, стоимость применения минус 10 очков выносливости, соответственно у нас изначально получается было 70, потому что в топе получается уже 60, после этого у нас идет наш коллиматор. Для штурмовой винтовки А545 Соответственно, пока не могу это все показать Но если будет возможность, обязательно вам постараюсь Заранее это все рассказать и показать После этого идет увеличение скорострельности штурмовой винтовки на плюс 2 секунды Соответственно, до этого у нас было 11 Как только доходим до этого уровня Получаем 13 выстрелов в секунду Что приближает нас к медикам Ладненько, дальше поехали Уменьшение времени, восстановление способности Диверсия минус 5 секунд Соответственно, изначально у нас будет Время восстановления 40 секунд 40 и 70, соответственно, выносливости. Так, вот идет особая черта. Улучшение цели, а уничтожение цели, атаковавшей мишень от способности версии, восстанавливает выносливость оперативнику 50. Соответственно, уничтожая вашу мишень, вы получаете себе плюс 50 очков выносливости. А на применение требуется 60. Но ну, навряд ли у вас будет 0. Поэтому, скорее всего, после уничтожения одной мишени у вас есть сразу вероят... возможность поставить еще одну, ну, соответственно, по откату. И это здорово, это фактически дает нам возможность ставить по КД, не теряя способность. Естественно, конечно, если она сама не исчезнет. Далее, после этого идет увеличение боекомплекта спецсредства F1. Итого у нас их становится уже 3 в топе. После этого идет увеличение времени действия эффекта способности диверсия. Длительность эффекта плюс 2 секунды. После этого особая черта. На цель, попавшую под воздействие спецпредсестра F1, накладывается эффект кровотечения. Кровотечение цель постепенно теряет здоровье. Урон в секунду 3. Длительность эффекта 15, 15, 5 секунд. Соответственно, мы получаем еще плюс 15 урона. Итого у нас становится 115 у Плута, да, и у Рейна получается у на 130. Но есть возможность, что данной гранаты мы можем зацепить сразу несколько целей. Соответственно, они все будут по немножечку терять хп. Так, что у нас осталось? Осталось напоследок. И напоследок у нас осталась особая черта. Любой союзник, уничтоживший цель, которая атаковала мишень способности диверсия, восстанавливает выносливость. Соответственно, теперь мы можем восстанавливать выносливость и нашим союзникам, если они уничтожают ту цель, которая стреляла по мишени нашего плота. Единственное, непонятно, в течение какого времени это все действует. Скорее всего, время действия засвета, но это еще не точно, надо тестировать, я еще не знаю. Также я не могу вам сказать, сколько, ну, сколько ХП, грубо говоря, находится у данной мишени, тоже еще пока не удалось протестировать и вам рассказать. Но, надеюсь, все у нас будет. Так, ну а вашему вниманию предоставляются два э, новых легендарных образа на оперативников. Соответственно, первым вы увидите Барда, вот, а следующий оперативник, который вы увидите, это будет комары. Самый эпичный из них, это получается у нас будет комар, потому что он смотрится очень-очень классно. Ну на этом все. Извините за такой скудный анализ, но что могу, что успел быстренько сделать, пока было немножко времени. Надеюсь данная информация была бы полезна, вам этот ролик понравился, переходите по ссылочке, там у нас есть скидка на сайте всемайки.ру и много чего интересного, а также напоминаю, завтра у нас состоится розыгрыш, где мы разыграем пакеты по 3 дня премиум аккаунта, также у нас готовятся стримы, где мы будем также раздавать дни премиум аккаунта, никакой подписки на канал не надо, только добровольное дело. На ну, с вами был канал Воддовый стрим, пока-пока, увидимся в рандоме.